как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале «Сквозь Орник к звездам». Сегодня хочу поговорить об МММ-призм, MMM потому что я вижу в чатах, ко мне в личку, очень часто поступают вопросы. Ну, скорее всего, людям надо разъяснить некоторые моменты. Во-первых, сайт находится очень часто на техническом обслуживании. Тут надо просто принять этот момент как должное. Действительно, сайт... Все наработки, исходный код взят еще от МММ MMM 2011 насколько я понимаю. И, конечно, там есть некоторые недоработки, которые требуют корректировок. Поэтому администраторы данного ресурса, которых я не знаю, некоторые там заявляют, что это вот с ДНР люди создали этот сайт. Действительно, я склоняюсь к этому мнению, потому что мы видим, Технические аккаунты, которые на почту mail.ru зарегистрированы, так что, скорее всего, это даже не индусы, а наши русские люди, но пока что проект работает, и я думаю, никаких поводов для переживания у вас не должно быть. Сайт работает, все выплаты идут, пожертвования, получение пожертвований, все также циркулирует. Поэтому я думаю, вот эти переживания, которые возникают у людей, их надо отложить в сторону. И, как всегда в инвестициях, ко всему относиться с холодной головой. Идет техническое обслуживание, в кабинете у вас об этом написано, значит не надо переживать. Вчера был момент такой, что доступа к сайту вообще не было. То есть, если мы, как раньше, заходим на сайт, нажимаем авторизироваться, и там написаны технические работы, вчера этого не было. Это тоже не повод для переживания. Ну, во-первых, как есть такая табличка, даже по нашим чатам в Призма нагуляла, есть проблема, ветви в две стороны идут. Можешь ты решить проблему или не можешь? А, там, конечно, если ты можешь, да, решай. Если не можешь то все равно ты приходишь к тому. Итог у этой таблички такое, что если можешь, решай и забывай о проблеме, если не можешь, то просто забывая о проблеме. Ну, а что сделать, если ты не можешь ее решить? Вчера, насколько я понимаю, с сервером что-то было. Такое часто еще бывает при DDoS атаках, поэтому тут все тоже поправляется, тем более у МММ есть Global Chat, вы там можете тоже вступить в него, ссылка будет находиться в описании, и прочитать вообще всю информацию от разработчиков, ну, от администраторов от того чата. Они актуальные новости туда выкидывают. Поэтому, чтобы быть в курсе событий, то рекомендую пройти по ссылке в описании. Вообще все полезные ссылки будут находиться в описании под этим видеороликом. Еще часто вот люди не понимают. Вот они заходят, оказывают помощь, и говорят, а когда я следующую помощь смогу оказать? А когда я смогу получить помощь? Давайте еще раз объясню, как все работает. Вы регистрируетесь в МММ, Создаете ордер, чтобы предоставить кому-нибудь помощь. Например, это 10 тысяч монет. Обычно в течение суток а, вам приходит заявка чтобы вы предоставили помощь на 50 процентов от этой суммы собственно если вы создавали заявку на тысяч монет то в течение суток ну обычно это бывает в течение суток конечно может быть через 10 минут а может быть только на вторые сутки поэтому на этот момент тоже не заостряйте внимание а, все вам придет конечно если вы уже неделю ждете то следует обратиться в техподдержку и если там прошли сутки, ровно 24 часа, а вам еще не пришла заявка для оказания помощи, то не надо бегать сразу трубить об этом по всем чатам. Просто подождите скорее всего она придет чуть попозже потому что некоторые сталкивались с такой ситуацией. действительно там через 27 часов им приходила вот эта самая заявка и не всегда эта заявка может прийти именно на 50 процентов поэтому если к вам пришла заявка на 45 или на 55 или на 70 процентов то тут тоже не надо бегать по всем чатам кричать что ой что это такое делается ой все поломала система рухнула Такое действительно иногда бывает в некоторых случаях, поэтому не стоит переживать. С этим, думаю, все разобрались. Теперь уясню еще один момент, на который часто у меня люди спрашивают. Чтобы забрать реферальное отчисление, вы должны первую свою заявку оплатить на 100%. То есть вы создали ордер на тех самых 10 тысяч монет, предоставили помощь, оплатили только 50%. И у вас уже вдруг есть реферальные, хотя вряд ли они будут, потому что реферальные начисляются тоже после того, как ваш реферал проплатит заявку на целых 100%. То есть они у вас там будут числиться реферальные, что у вас какие-то там есть, но выводить вы их сможете, перейдут они на выводимый счет тот, который можно сразу обналичить, перейдут только после того, как реферал оплатит 100% данной заявки и после того, как вы оплатите 100% своего ордера. Поэтому, если вы еще не проплатили, не прошло у вас там с первой заявки 15 дней, то не надо даже ждать и каждый день кликать на эту кнопочку в надежде, что что-нибудь изменится. Теперь по второй оплате заявки. Да, действительно, она приходит через 5-15 дней. Вот вы первую часть монет проплатили, 5000 монет из 10. Все отправили, подтвердили, в блокчейне операция отобразилась. А вам на сайте написано, что да, ваша проплата принята. Потом в течение 15 дней к вам придет следующий ордер, чтобы вы оплатили вторую половину. Иногда бывает не 15 дней, ну, в течение 15, но иногда бывает, что человек он на 17 день приходит, на 20. Это тоже, ну, конечно, нюансы это на стороне разработчиков данного сайта, но все равно такие ошибки бывают. И если там прошло 15 дней, то тоже не надо сразу бегать, кричать всем, что вас кинули. Подождите еще пару дней, а лучше там на 15-16 день напишите в техподдержку тикет, и я думаю, что вам вашу проблему э, там решат тикеты можно писать на русском языке мои партнеры это уже не раз делали у меня такой нужды не было но вот партнеры говорили что писали на русском языке и на русском им отвечали то есть не надо писать там на ломаном английском через google переводчик или кто-нибудь может даже на индонезийском не знаю на каком-нибудь нахо... захочет написать не надо этого делать просто описывайте свою проблему на русском языке и ждете ответа также напоминаю всем что не все письма на email доходят поэтому рекомендую раз а лучше два раза в сутки заходить в свой личный кабинет и смотреть а пришла ли вам заявка на оказание помощи то есть чтобы ваш кабинет не заблокировали и чтобы получать 1% вместо 80 то обязательно заходите хотя бы раз в сутки и проверяйте, что происходит в вашем кабинете. А если вы еще и приглашаете партнеров в MMM-PRISM, то рекомендую вам также периодически заходить и выводить монеты, которые у вас понабежали по реферальной системе. Так вы быстрее будете выходить в безубыток. Чтобы там Ероши вы по чатам не бегали, не писали, все равно MMM-PRISM – это живая очередь, это пирамида, конечно, она идет за кольцовкой, там продуманы некоторые моменты, но в любом случае, если приток новых пользователей останавливается, то данная пирамида перестает существовать. Потому что не может быть такого, что монеты возьмутся вдруг не пойми откуда. Это, к слову, и об настроении в чатах, и вообще на всевозможных ресурсах, где обсуждается МММ MMM Призм. Как только вдруг вчера начались вот эти сбои именно с сайтом, не знаю, на чьей стороне они были, я вам точно не скажу, на чьей стороне они были, но мы видим, что они устранены, что сайт продолжает работать, все здорово, все супер, но появились люди, которые начали писать все скам, неужели скам, неужто скам, ой, блин, жалко, что я не вывел. и всякие такие настроения начали гулять по чатам, что очень плохо. Как мы видим, проект продолжает работать, но Возможно, новички или люди, которые были не очень уверены в данном проекте, они для себя уже сделали, возможно, какие-то выводы и прошли мимо данного проекта. На что может быть еще хуже, то они дальше начали распространять информацию по интернету, наделали скринов, обсуждения в чате, МММ, MMM, призм. И это также сыграло, думаю, что не в пользу нашего проекта. Поэтому всем рекомендую быть сдержанным в этом плане. В первую очередь решать проблемы, которые у вас возникают, если они какие-нибудь глобальные с тех техподдержки потом обращаетесь к вашему вышестоящему, к тому, кто вас пригласил, ну а потом уже можете в чате там, писать, жаловаться о каких-то своих неудачах. Но все равно хочу вам напомнить, если вы начинаете лить негатив, зачастую он даже бывает необоснованный, неправдивый, то вы тем самым отпугиваете людей, возможных потенциальных инвесторов в данный проект. А мы знаем, что если новые люди не заходят, то проект будет потихонечку начинает скамиться. Поэтому никому из нас это не невыгодно. Я думаю, что пора из детского сада переходить к более серьезным вещам и по каждой мелочи. Как, например, если у кого-то не было начислений за один день, начинаю тоже раздувать такую волну в чатах. «О, все, мне не было начислений, что же это теперь такое будет?» Те, кто находится в чатах, я не понимаю, почему они вообще такое пишут, потому что уже не раз обсуждался этот вопрос, и разработчики всегда отвечали так, что если вдруг по каким-то техническим причинам в один из дней у вас не было начисления процентов, то это будет в дальнейшем. Да, возможно, ваш, ваша помощь пролежит на сайте, скажем так, не 30 дней, 33 но это все равно ничего все равно ваши монеты вам начислят и у вас будет шанс на создание помощи точнее на получение той самой помощи и не стоит забывать напоминаю в каждом своем видеоролике что ММ призм мм 2020 это не какой-то банк, который стабильно вам обещает какие-то выплаты. Это не какая-то организация, которая прикрывается каким-то легальным бизнесом. На сайте все четко написано, что это живая очередь. И то, что оказание вами помощи не дает гарантий, что вы можете потребовать эту помощь обратно. То есть вы, заходя в МММ-Призм, должны сразу понимать, что вы сейчас туда отправили 10 тысяч монет. Даже не туда, а другому участнику МММ-Призм призм и вы должны понимать что возможно будет такой момент а рано или поздно я все равно как бы кто не расписывал что это все очень классно и здорово продумано но ну, пускай даже через 5 лет через 10 но не надо исключать что такой момент может настать что все это закроется и просто система не сможет дальше создавать такой оборот монет призм и вы к этому должны просто быть готовы что в один прекрасный момент ваши монеты которые вы туда вложили вы можете помахать ручкой и ничего с этим уже невозможно будет сделать поэтому если вы боитесь потерять свои монеты призм то ни в коем случае не надо туда переходить ммм призм для осознанных людей для людей которые понимают во что они вкладывают свои монеты и для людей которые осознают все риски если у вас есть остались какие-нибудь вопросы по ммм призм то можете писать их в комментариях вообще можно провести даже как-нибудь будет на неделе стрим где я тоже могу поотвечать на вопросы можно кого-нибудь позвать на этот стрим будет из участников ммм в общем на эту тему также можно поразмышлять в комментариях всем спасибо за просмотр до скорых встреч